На веселой свадьбе моряка Додик и Оля полюбили друг друга с первого взгляда горячо и навеки С третьего дня знакомства они уже думали о совместной жизни и поспешили подать заявление в ЗАГС Напомню что в советское время расписывали только через 30 календарных дней, а если вы хотели провести торжественное бракосочетание, то тут надо было выждать очередь в несколько месяцев. Поэтому, когда предложили провести церемонию в субботу, на которую падало 13 число, и желающих почти что не было, они согласились. Начались приготовления. Родители будущих супругов не были богаты, а значит, надо было делать пышную свадьбу, чтобы получить выручку с денежных подарков. Составили список высокопоставленных родственников, начальников и сотрудников, затем самых близких, без которых никак, сослуживцев Додика, он ходил на буксире, сокурсниц Оленьки, соседи, всего набралось 250 человек. Заказали столы в хорошем ресторане. Само собой ансамбль. Закупили спиртное, взяли на прокат дорогое свадебное платье. Уже семейные рифмоплеты клепали поздравления, рифмуя радость и сладость. Уже вспоминали крылатый тост пронахис и тухис, поскольку молодые были из славной породы одесских суржиков. Как вдруг что-то пошло не так. Ой, я же забыла уточнить, что происходило это в 1982 году в ноябре месяце. Так вот, 10 числа по телевизору не было концерта по поводу Дня милиции. Шел фильм о Ленине. Звучала классическая музыка. У всех появилось нехорошее предчувствие. 11 числа объявили ⁇ Умер Брежнев ⁇,⁇ Всеобщий траур ⁇,⁇ Отменены все увеселительные мероприятия ⁇ Буквально в течение получаса отзвонились все номенклатурные гости. ⁇ Извините, не придем ⁇ Музыканты тоже быстро отреагировали. Директор ресторана был готов отдать собственные деньги, только бы никаких застолей. Но Одесса на то и Одесса, что выход из полной задницы все же нашелся. У Олиной тети Иды в коммунальной квартире был длинный и широкий коридор. Правда, он был с загибом, так что столы стояли буквой «Г». Съясные припасы взяли из ресторана. Количество гостей сократилось до самых смелых. И хотя торжественную регистрацию провели в какой-то подсобке ЗАГСа, а на самой свадьбе горько кричали шепотом, все состоялось. Совсем недавно, на очередной годовщине со дня брака сочетания Ольги и Додика, кто-то вспомнил, что на вопрос партийного работника, живущего в соседнем дворе, «А что это там у вас?» ответил. Так поминаем! Хороший был человек! Вопрос. Где находился дворец бракосочетания в советские годы? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.